Доброго времени суток, уважаемые любители хороших компьютерных игр. У каждого геймера бывают периоды, когда он садится за свой любимый компуктер, смотрит на ярлыки игр на рабочем столе и не знает, во что ему поиграть. Конечно, одним из самых удачных решений в такие моменты будет открыть ютапчик, зайти на канал Кесаря и посмотреть топ-контент, который ты заслуживаешь. Ты. Да, именно ты. А раз ты уже его заслужил, то тебе немедленно следует подписаться на канал, чтобы не пропустить отличные видосики по игровому контенту в будущем, ну и прожмите жирнючий лайк. Итак, почему люди играют в стратегические игры? Все верно, потому что мозг стратегомана опутывает многочисленные нейронные связи, что позволяет ему решать несколько задач одновременно. Мозг человека, который играет в шутаны, состоит, как мы знаем, из травы. Я ни в коем случае не исключаю, что это ткань полезная трава. Если отбросить шуточки, то следует отметить, что мозг любителя стрелялок действительно устроен иначе. Он крайне мал, медлителен, внимание такого человека крайне рассредоточено. И как доказали ученые, именно из-за этого в шутерах по центру экрана расположено перекрестие. Если быть максимально серьезным, то я стараюсь играть только во вдумчивые стратегии, наподобие тех, которые регулярно встречаются на таких игровых каналах, как Леша играет или канал Антика. Мне зачастую весьма импонирует возможность поуправлять целым государством, регулировать различные процессы общественной, экономической, военной составляющей. Варгеймы наподобие Age of Empire заставляют тебя концентрироваться не только на войне, но и развитии своего поселения, добычи ресурсов, их защите, применения различных хитростей, тактик. Да, именно эти причины заставляют меня играть стратегии снова и снова. Это называется, друзья мои, реиграбельностью, что есть не в каждой игре. Начав очередную катку в цивилизацию, я с уверенностью могу сказать, что она будет крайне не похожа на предыдущую. Я получу различные эмоции и навыки от каждой новой катки. Если же играть живыми врагами, то стратегии учат, что каждый раз тебе нужно менять привычный стиль игры и удивлять своего врага, так как удивленный враг – это враг поверженный. В связи с тем, что я являюсь искушенным стратегоманом, я очень хочу оставить в данном видеоролике список тех игр, которые оставили в моем сердце свою сладкую меточку. Если вы же желаете добавить данный список, его дополнить какой-нибудь классной стратегии, прошу вас, не скромничайте. Мне и самому будет интересно посмотреть, что вы можете указать и что я мог упустить. Всем добра, любви и классного времени за нашими любимыми играми.